Привет, меня зовут Игорь и мы сегодня с вами поговорим про умные столы от компании Barsky. Мы не стоим на одном месте и всегда идем вперед, делая вашу жизнь еще более комфортной и более умной. Первый стол, который мы хотим вам сегодня представить это Barsky Stand-Up Memory. Умный стол с функцией памяти и автоматической настройки. В первую очередь стоит отметить его покрытие, которое создано из PVC. Этот материал устойчив к стиранию, повреждениям и к влаге. Именно поэтому этот стол является исключительно надежным и качественным и долговечным. Уникальной особенностью этого стола является его механизм подъема, который расположен в двух ножках. За счет этого механизма стол можно автоматически регулировать нажатием клавиш на пути управления, который находится на самом столе. Клавиши вверх-вниз, соответственно, регулируют высоту подъема и опускания. Цифры 1, и 2 и 3 это программные режимы, которые можно задать по, определенному, по определенным цифровым значениям, для того, чтобы стол автоматически подстраивался под нужную вам по высоту. Клавиша M это как раз тот и есть режим программирования. Нажав на него, при заданной высоте можем выставить дальше его и как бы сохранить. И в дальнейшем э, в памяти устройства сохранится высота 81,5, к примеру, либо то значение, которое вы выставите. Самое интересное то, что минимальная высота этого стола составляет 71 сантиметр. Тогда как большинство столов поставляются с высотой от 75 и выше. В данном случае этот стол будет идеальным вариантом для детей, ну и, соответственно, по самой высокой высоте, которая у него есть, она составляет 119 см, можно даже работать с Ножки стола имеют образную устойчивую форму, а также подпятники, с помощью которых можно регулировать положение стола. К тому же ножки имеют порошковый окрас, за счет чего краска не стирается и невозможно нанести какие-либо повреждения ей. За счет этого стол будет иметь всегда первозданный прекрасный вид. Барский стендап Мэмори можно будет приобрести в трех модификациях. Базовая модификация, где непосредственно просто идет в стол. Вторая модификация это с подставкой для монитора, которая регулируется абсолютно во всех плоскостях. Точно так же вверх-вниз, влево-вправо по окружности, и имеет съемное, съемное крепление, что позволит быстро, очень быстро и легко расположить здесь свой монитор а также непосредственно вместе с фирменным покрытием ковром который служит одновременно как и игровая поверхность для мышки так и для защиты вашего стола от каких либо повреждений ну и плюс ко всему данный ковер имеет очень приятную фактуру второй вариант столов регулируемых BSU M02 будет идеальным вариантом для дома за счет своего внешнего вида и своих возможностей. Столешница выполнена здесь из каленого стекла которое имеет утонченный внешний вид и глянцевость. При этом стоит отметить, что данная модификация стола бывает как черного цвета так и белого цвета Абсолютно весь корпус стола сделан из легкого и прочного металла, что обеспечивает надежность и соответственно устойчивость В столе есть также встроенный Шкафчик, в котором можно хранить непосредственно свои аксессуары, ручки и так далее. Корпус стола, как и ножки, имеет полимерный окрас, что сказывается на его долговечности, ну и соответственно он дольше сохраняет свой первозданный внешний вид. Для стола встроено два газлифта, что обеспечивает его устойчивость. Регулировка стола происходит довольно легко. Зажимается рычаг и, соответственно, стол поднимается отпускается, соответственно так отрегулировалось. Для того чтобы опустить стол, стоит понимать, что столешница у нас из каленого стекла, поэтому распределять вес давления необходимо по двум этим точкам. Зажали и чуть-чуть вниз. Орех, слово точно так же здесь регулируется, поэтому стол можно будет ровно выставить даже на неровной поверхности. Третий вариант нашего углового стола – это БСУ. М04. Эти столы ⁇ один из самых идеальных вариантов непосредственно для офиса. Поставляются они в двух цветовых решениях. Абсолютно черное и абсолютно белое. Давайте перейдем с вами к полному анализу этого стола. Как и в геймерской серии, столешница стола имеет покрытие PVC толщиной 19 мм. При этом на поверхности стола есть два кабель-канала, которые позволят отлично расположить свои провода, для того чтобы они не пережимались, ну и, соответственно, не занимали какую-то площадь на самом столе. Внешние формы эргономичные, плавные, что еще больше способствует комфорту во время работы за этим столом. В ножках стола расположены как раз два, э, два газлифта. Это обеспечивает его максимальную устойчивость, ну и соответственно удобство во время регулировки. Регулировка происходит под посредством зажатия рычага. Теперь опускаем. Угу. Более подробно о всех модификациях, возможностях, комплектациях вы сможете ознакомиться на нашем интернет-сайте Barsky.ua. Спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайк. До свидания.